Привет, ребята! Сегодня у меня будет три маркера. Ну, я буду это рисовать, так что можно сказать не челлендж. Ну, челлендж. Потому что будет у нас соревнование. Я против Настя. Сейчас я будем вам обещала, я буду рисовать пони принцессу Селезнью в платье. Привет, ребята! Вы на канале Светилеры. И сегодня мы будем делать лизун и мы будем разукрашивать... Э, ну, то есть рисовать. Мы будем рисовать Доктор Плюшеву. И, кстати, подпишитесь на мой канал и поставьте мне лайки. Мне приятно, вам не сложно. Ну, так что, давай Ю, сейчас Доктор Плюшеву. Так, давайте еще вот здесь. Я Я помню рисунок ее? Не, не, не. Видите, Миленко? Знаете что, ребята? У Миленки скоро два года. И мы Бат. будем, наверное, тоже снимать ее да. видео. Да? Да. Так, сейчас мы будем оплатить. Ребята, yeah. напомню вам, yeah. что скоро выйдет еще вторая часть yeah. Три Мафия Только я не буду рисовать этот, а я буду разукрашивать. Мне еще там надолгоев всяких. Ну да вот, давайте дальше. Так. надеюсь постараться рисовать. Так, так, так, так, так, так. Так. Миля. Ты такая прикольная. Не видела еще ми... ребята Милю, чтобы она такая была веселой. Она всегда кричит, скажу вам. Давайте. Знаю, сначала я возьму темный фиолетовый и буду рисовать нашу принцессу. Сделаем ухо. Ребята, а знаете, какими я буду разукрашивать? Это красный. Ага, uh -huh. розовый. Как, ребята, ну, знаете, рисовать это <связать> очень сложно так. Особенно <связать> улыбкой. <ее. связать> Ребят, смотрите. Ну, красиво, правда, тоже. Ой, ну-ну-ну. А она где? И... Пап, отключил. Ребята, смотрите, как у нас прикольно получается. Ой, Миля, ну ничего. Ребята, правда красиво. Ребята, смотрите, знаете, что я всегда ходила, размокрашивала такие вилки. Это Юша и Крош. Вот сейчас я буду учиться рисовать красиво. О, да, я Леля, Миля. типа такого. Смотрите, моя Литл Настя таким же цветом рисует. Милюшенька, пожалуйста, вот эти не трогай. Ты мое солнце. Так, давайте глаза. Я что-то отвлеклась на Милену, правда? Так, давайте этот покрасивее постараемся. Типа что-то такого. Так, давайте бровки. Тут такой. Просто скажу вам, ребята, они чуть-чуть по-разному. какие вот ну, ребята, мы это еще рисуем, потом посмотрим, эта, что получится. Пап, эта, э. Носик такой у нее был, так, так, так. Что-то типа число. такого. Ребята, знаете что? Смотрите, как а, она красиво э. нарисована. Я первый раз ее рисую. А скажите, вы рисовали когда-нибудь э. рисовать, пока вы смотрите. Так. Раз, два, пук. Настя пока выигрывает. Она уже разукрашена, а я только обвела. Сейчас мы тоже будем догонять Настю. Нужно еще выигрывать, ребята. А мы красный берем. Ребята, знаете что? Я как встретила Настю в метро, Сейчас мы будем... Давайте ей тоже победу. Так. Ребята, пожалуйста, не переключайтесь. Посмотрите, кто будет, ну, кто будет первым. Я уже Настю догоня... догоняю. Смотрите, соло. Ребята, как вы думаете, можно мне лицо желтым закрасить? Ребята, смешная какая у меня. Доктор Плюшева. Вот так он у него Вам интересно, когда я рисую Тони? То я тоже повторяю. Ребята, вам и интересно, вы как я, доктор Пляшева, Плюшева рисую? Пляшу. Так, ребята. Нужно побыстрее, потому что Настя уже... Не я догоняю, а Настя меня догоняет. <звучит> Ребята, смотрите, я уже закончила. Давайте посмотрим, что у Насти. О, у Настя тоже закончила. Сейчас я вам покажу рисунок. Вот, смотрите. Вот такое у меня получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вам не сложно, а мне приятно.